И я уже столкнулся с несколькими проблемами после обновления. Сразу это было непонятно. Спустя несколько дней работы выяснилось, что оказывается есть косяки при работе с сторонними плагинами, то есть от сторонних производителей, в частности от Slay Digital. Я также изучил разные западные форумы, и у меня ни у одного такая проблема. Очень многие пишут на Reddit, также пишут в поддержку Apple Support, тоже по поводу Logic Pro 10.7. Основная проблема связана с тем, что плагины от Slay Digital очень дико тормозят. Они в первую очередь тормозят, когда с ними работаешь. То есть все кнопки, все ручки, когда ты прямо до них дотрагиваешься, прям чувствуешь задержку, не знаю, в несколько миллисекунд, прежде чем что-то произойдет на экране. Это дико неудобно. Но это было бы полбеды, если только это. Но самая большая проблема в том, что те проекты, внутри которых используется Slay Digital, но, во всяком случае, я заметил только эти плагины. Возможно, есть проблемы и с другими разработчиками. А, так или иначе, эти проекты для... загружаются очень долго, прям, ну, прям вот реально долго. То есть, если у меня а, обычно загружается все, там от 30 до 40 до 50 секунд, самые какие-то очень навороченные проекты с кучей дорожек, с кучей плагинов, то здесь даже буквально пару плагинов, если состоит в проекте, то все прям заметно долго грузится. То есть прям видно, как на строке состояния каждый плагин отдельно подгружается. Э -э удивительно, но вот какой-то такой косяк. Кстати, с Digital пока никак это не прокомментировали, но они всегда очень долго реагируют. Обновлений пока от них тоже нету. От Logic тоже обновлений нету, потому что я уже, если честно, жду 10.7.1, в которой, как правило, исправляют вот эти все косяки. И вообще видно, что Apple немножко торопилась и выпустил вот эти новые обновленные по как раз под выход новых макбуков о которых мы тоже уже в прошлом выпуске говорили, в общем есть косяки есть проблемы, поэтому если вы еще не обновились, я советую все-таки чуть подождать особенно если у вас есть много сторонних плагинов, и касаемо macOS Monterey, который тоже недавно у нас вышло 25 октября если кто еще не обновился, тоже подождите с обновлением, потому что некоторые говорят, что на маках с процессорами Intel при обновлении поверх старой Операционной системы могут возникнуть проблемы, иногда бывают прям совсем колоссальные глюки и просто маг превращается в кирпич так называемый, то есть когда он просто не включается И единственное что помогает это вход в рекавери мод и восстановление либо из тайм машин, либо просто начисто установив новую систему просто поверх, то есть отформатировав полностью системный диск и поставив с нуля Поэтому еще раз подумайте, нужно ли сейчас обновляться. Может, стоит подождать хотя бы 12.1 версии macOS Monterey. Поэтому следим за новостями. Я лично всегда обновляюсь где-то после Нового года, то есть на новогодние праздники. К тому моменту, как правило, уже выходит несколько обновлений macOS. И также все разработчики плагинов уже потихонечку выпускают новые версии своих плагинов, чтобы точно стабильно работали на новый macOS. поэтому я лично пока не обновлялся но вот с лоджиком к сожалению попался так что будьте осторожны компания fender решила купить компанию presonus и presonus не против компании только что вот объявили буквально о вот таком взаимном желании о слиянии ну а точнее о покупке компании presonus с компанией fender и обе компании за, потому что, как заявляют оба представителя обеих сторон, что э, компании обсуждали вот это слияние давно и поняли, что они смотрят, скажем так, в одну сторону в рамках развития вообще музыкальных технологий, музыкальных инструментов, музыкального программного обеспечения. А я напомню тех, кто не знал про э, довольно известная компания, в первую очередь, с секвенсером Studio One. Но и не только, они также разрабатывают большое количество интерфейсов звуковых, преампов, э, мониторов и так далее, то есть у них довольно большое количество оборудования, ну и также конечно же Studio One, такая у них главное программное обеспечение, которое известно на рынке. И вот AirFender решила собственно поглотить эту компанию и еще раз напомню. Обе, обе стороны очень позитивно настроены, и причем Presonus тоже никак из-за этого не стрессует, наоборот, очень радуется, потому что считает, что Fender своими ресурсами и возможностями поможет компании Presonus выйти на новый уровень. Пока непонятно, что именно будет, то есть какие новые продукты совместные будут выпускаться, как-то ли будет что-то меняться, обновляться у самой компании Presonus после слияния с Fender. Но интересные новости, все больше и больше компаний друг с другом сливаются на рынке, я уже упоминал о Focusrite, который тоже очень многих пытается поглотить, так или иначе пока слияние не произошло по бумагам, потому что пока что обе компании подали бумаги на рассмотрение комиссиями разными и прочими бюрократическими ведомствами в США, это все там не так просто, потому что там очень... Велика вероятность возникновения монополий и все это будет проверяться, но сами представители компании говорят, что по идее все, все четко, все чисто и должно пройти гладко, так что будем следить за новостями. Продолжается эпопея с компанией Rodos, я уже неоднократно в выпусках Quick News рассказывал о этой компании, а именно о том, что они решили переродиться, обновиться и начать выпускать новые инструменты спустя много десятков лет. Но так или иначе, мы уже видели такие некие тизеры нового инструмента МК-8 Родос Пиано. И вот теперь наконец-то появились, во-первых, фотографии уже финального релиза, то есть то, как выглядит инструмент. И теперь еще и нам прилетели цены на этот инструмент. И, честно сказать, цены, конечно же, <с> <с> у вообще не демократичные ни разу. Это, конечно, инструмент э, скорее такой для ценителей, либо уже таких успешных музыкантов, клавишников или, может быть, просто коллекционеров. Не знаю, но самое... Дешевая цена это порядка 10 тысяч долларов, причем в таком самом обычном варианте, без каких-то кастомизаций. Но также есть более расширенные версии с дополнительными встроенными эффектами и с другими материалами, используемыми в обшивке, в корпусе, там со всякими инкрустрациями деревянными и разных цветов. Это уже доходит до 15 тысяч долларов. Но самое интересное в том, что все инструменты собираются вручную. И разработчики сразу сказали Что будет очередь, живая очередь То есть они планируют делать э, Порядка 50 инструментов в месяц Больше они просто не справятся Со сборкой инструментов И поэтому если сейчас вдруг Хлынет волна вот этих самых ценителей Инструмента Родос э, Чтобы купить как можно быстрее новый инструмент То скорее всего будут э, Задержки между оплатой И поставкой инструмента Но опять же инструмент будет собираться В индивидуальном порядке под каждого человека Не то чтобы прям кастом-шоп, но в любом случае это будет такой не фабричный вариант, а все-таки собранный под конкретный заказ. Так что довольно интересно, не знаю, вряд ли у нас кто-то будет покупать этот инструмент, но вдруг, если какие-то ценители где-то найдутся и приобретут, например, в какой-нибудь музей или в какой-нибудь концертный зал, будет интересно посмотреть и послушать, пощупать этот инструмент. Ну вот здорово, что компания Rodos все-таки не просто так обещала, а действительно уже быстрыми темпами Обнародовал новый инструмент и совсем скоро обновить свой сайт, пока он в таком очень неработающем, скажем так, состоянии, просто как такая заставка. Но в декабре уже вроде обновят все разделы и можно будет совершить заказ этого инструмента прямо непосредственно с сайта. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 2 рубля. Все как вы любите. Много за недорого.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 Действуйте прямо сейчас. Старый добрый Pro Tools также обновился. Вышло новое октябрьское обновление 2021.10. И все пользователи или подписчики Pro Tools могут получить это обновление абсолютно бесплатно. И что самое интересное, Pro Tools в этот раз прям очень поспешили с обновлением. То есть оно вышло вот-вот прям сразу после обновления у Apple своих продуктов и своих операционных систем. И что интересно, что теперь Pro Tools полностью поддерживает новый процессор M1, также M1 Pro и M1 Max. То есть довольно быстро они Подготовились и сам Pro Tools изменился, ну точнее обновился с точки зрения интерфейса, то есть появились более контрастные цвета, более модные цвета, как у всех современных секвенсеров, то есть... Э -э Разработчики, видимо, решили догонять остальные секвенсеры, потому что это такой самый, на мой взгляд, консервативный секвенсер на сегодняшний день, который очень прям вот так вот неохотно поддается каким-то изменениям и обновлениям. Но вот здесь, в этом году, они поспешили и поторопились, точнее, скажем, и сделали очень быстро и довольно масштабно и помимо интерфейса также появились новые функции новые возможности появилась интеграция с native instruments контроллерами то есть если у вас например есть какой-то контроллер от native instruments то он будет максимально интегрирован с pro tools теперь с новой версией и вы можете прям с контроллера управлять различными параметрами внутри про Tools. стоит довольно интересно появилась также дополнительная маршрутизация всякие возможности по направлению с одной дорожки на другую с шины на другую шину и так далее то есть протул обновился еще раз <laughs> повторюсь поэтому если вам это интересно и вы пользователь этого секвенсора не забудьте обновиться канадский продюсер фрэнк дюкс анонсировал свой собственный инструмент но ну, он называет его синтезатором называется этот инструмент the prince и он является таким ну, скажем так набором звуков которые очень любят использовать в своих треках этот продюсер, и которые также засветились в разных известных треках а, Дрейка, Уикенда и прочих известных музыкантов. И по сути все, что сделал Фрэнк Дюкс, это вместе с командой разработчиков упаковал а, самые такие любимые свои звуки с разных своих аналоговых синтезаторов, драм-машин, а, других синтезаторов, просто упаковал в такой некий движок. И, как заявляет сам, сам э, Фрэнк, э, инструмент максимально простой, то есть это такой easy-to-use плагин, который не предназначен для какого-то продвинутого пользователя и может пользоваться даже самый вообще начинающий музыкант и, и даже не профессиональный музыкант, который просто для себя хочет какие-то биты поделать и так далее. И э, инструмент просто сводится к тому, что есть некий набор, ну скажем так, базовых сэмплов пресетов, из которых происходит э, смешение, то есть можно делать бленд между двумя разными источниками звука э, и за счет этого бленда получать какой-то свой тон, тембр и обрабатывать встроенными эффектами. Там, конечно же, есть фильтр, там, конечно же, есть огибающие, там также есть всякие встроенные эффекты типа дисторшена, хоруса, дилей и так далее. И используя все это в довольно простиком и компактном интерфейсе, можно получать э, звуки, вдохновленные, собственно, Фрэнком, но... Переделаны на свой лад с помощью вот этих дополнительных возможностей. Так что кому интересно такое звучание, кто любит э, работы Фрэнка Дюкса и хочет, э, скажем так, побыстрее добиться похожего звучания в своих треках, вот вы можете приобрести этот синтезатор и использовать его для своих продакшенов. И напоследок новость от компании Roland, а точнее от их сервиса Roland Cloud, который добавил в свою коллекцию виртуальных инструментов э, новую цифровую копию старенького синтезатора Roland JD-800. Это, для тех, кто не знает, синтезатор 1991 -го года. И вот, собственно, к 30-летию этого инструмента они выпустили цифровую модель. И, как заверяют сами разработчики, это не просто набор сэмплов и э, какой-то постобработки, упакованный в некий движок, а это непосредственно мощный синтезатор, который прям в реальном времени генерирует звук, то есть он максимально работает как аналоговый тот самый синтезатор, потому что звуки каждый раз чуть-чуть разные. И, ну, собственно, полностью смоделирован движок этого синтезатора, там присутствуют оригинальные пресеты и также добавлены новые современные пресеты для этого инструмента и у э, всех у кого есть подписка на Roland Cloud уже могут себе скачать этот инструмент, напомню, что подписка стоит э, 200 долларов в год, и вообще Roland Cloud это довольно большое наследие инструментов Roland в виде цифровых версий, и драм-машины, и синтезаторы, и они, конечно, очень жручие, кто имел дело с ними, знает, о чем идет речь, и учитывая то, что обещают здесь разработчики в JD800, там тоже потребуются ресурсы знатные, чтобы воссоздать вот эти все тонкости и нюансы генерации звука, но так или иначе, этот Синтезатор уже такого, скажем, нового поколения По сравнению с тем, что было вот модно несколько лет назад выпускать Напомню, что все разработчики порядка выпускали в своем наследии 80-х годов А там был свой подход к синтезу звука э, И идеология, скажем так, То в 90-х это методика начала меняться, начали меняться алгоритмы Появляться новые эффекты модуляции Встроенных эффектов синтезаторы э, И вот, собственно, Roland решила тоже вот из этой Декады, скажем так, из инструментов 90-х годов Добавить в свою коллекцию вот этот GD800 Так что всем, кому интересно, переходите э, по ссылке в описании Либо заходите в свой аккаунт э, Rolling Cloud, если оно у вас есть И пользуйтесь этим инструментом Ну что ж, на сегодня это были все новости Спасибо вам большое за просмотр Надеюсь, вам было интересно Пишите в комментариях, какая новость вас больше всего удивила и увидимся с вами в следующих выпусках Quick News, а также и в видео на нашем канале Logic Pro Help. Напоминаю, что совсем недавно у меня здесь вышел масштабный обзор обновления 10.7 Logic. Также у нас на канале уже очень много видео лежит по поводу работы Logic, разных плагинов и так далее. Можете переходить, если вы новенький на нашем канале. Welcome. Переходите, смотрите, много видео ответов. И также не забывайте вступать в наш закрытый клуб в телеграм чат, просто переходите по ссылке в описании, оставляйте свои контактные данные, и вам придет приглашение в наш чат, и всегда пишите, задавайте вопросы здесь в комментариях или в телеграме э, по поводу лоджика, по поводу плагинов, я всегда рад поделиться опытом, обменяться с вами опытом, и задавайте какие-то вопросы если вопросы будут интересны и связаны с лоджиком, то я на этом канале э, выпущу обязательно видео ответ с решением тех или иных проблем так что будьте на связи, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!